47 лет я руковожу театром юного зрителя, театром. И впервые, впервые вам в лицо, вам в лицо хочу я сказать. Уболены! Ова! Идите вон! Вы, вот. вы ведущие артисты нашего ТЮЗа, пошли вон! Не желаю вас более видеть. Вот! Ну почему? Ну почему? Это вы меня спрашиваете? Это я вас спрашиваю почему. Хотите Полчу, знаете, потому что вы, вы, Людмила Прокофьевна, переигрываете. Это вранье. Вранье? Это вранье. Да как вы, мой милый мальчик, смеете говорить, что я переигрываю? Я никогда не переигрываю. Да, вы всегда тогда... вы даже сейчас переигрываю. Я никогда не переигрываю. Детей жалко, они седыми уходят с ваших спектаклей. Вы на примере сеньора Помидора так натурально сдохли, что люди плакали. Детям глаза закрывали родители. Скоро. Это грязная грязные, грязные Это правда, вы переигрываете, говорю я вам. Это грязная инсинуация, этого ничего не было. Я прирожденная актриса. Это не грязная инсинуация, Нет, да. это правда. Нет, правда, говорю вам, переигрываете вы. Да, -да, -да. желаете знать причину вашего увольнения. Но Людмила Прокофьевна, это еще черт с ней, она хоть переигрывает. Но вы, вы не доигрываете. Элементарные маленькие роли не доигрываете. Это почему я не доигрываю? Вот это вот и хотел бы сегодня у вас узнать, а почему вы не доигрываете? А лучше не доиграть, чем переиграть. Нет, лучше переиграть, чем не доиграть. Ну что у вас вчера на спектакле было? Что вы должны были выйти и сказать? «Быть или не быть? Вот чем вопрос, ответ. Вопрос». Ну, вот, вот, вот всегда. Вопрос, ответ, вопрос. Люди, он уже с плакатами приходит на ваш спектакль. «Быть или не быть? Вот что, Вопрос». Суплю, он зубы себе все сломал. Ой, слушайте, ну я не знаю, что с вами делать. Ну давайте по системе Кольцевского поступим. Последний шанс. Давайте идите сюда. Сейчас прямо здесь, в театре, будем реабилитироваться. Прямо в кабинете. Так, давайте... Не трогайте меня! Да что вы так 47 лет не трогать? Давайте сыграйте. Что у нас сейчас в театре ставят? Машу и Витю? Машу и Витю. Отлично. Маша и Витя Николаевского. Давайте. Вы Витя, вы Маша. Маша тонет в болоте. Детский спектакль. Начинайте. А! А! я, я Едану! Кто-нибудь помоги! Витя! Витя! Где Где вы? Спасайте, чего вы стоите? Маша, все в порядке, не переживай. Моя. Не доигрывайте, не, вы. не доигрывайте. Но нету никакой связи между Машей и Витей. Она тонет безнадежно. Не ни, Маша. Да все лучше, все уже. Никто, дети, даже не верят. Ребенок к отцу говорит, ты настоящая утопленница. Не очень хочет Витя ее спасать. Сыграйте серого волка и красную шапочку. Давайте сразу кульминацию, когда шапочка встречает в лесу волка. Я кто? Да вы волк, как обычно. Начинайте. <смех> я иду по лесу, я красная шапочка, красная шапочка у меня... <смех> волк, волк, помогите, помогите, на вновь Людмила Прокофьевна, ну что вы играете? Красная шапочка, это же маленькая девочка. В первую очередь красная шапочка это женщина. Это ваши проблемы, мне все равно, кто она в первую очередь. Она боится волка. Что вы должны сказать? Волк, волк, что? Волк, волк, помоги. Хотя нет, такой помоги, он же на меня нападает. Волк не нападает на меня, Людмила Абракофьевна, ну не переигрывайте, никакого мити в этом спектакле нет. Это слишком большой энергетический сплеск. Он не нужен детям. Нужно просто сказать, ой, волк, он меня съест. И тут, Егор Алексеевич, вот вызывает его сестра. Испух. Ну никакого. Просто чува взрослая и все. И никакого образа. Ладно, давайте, Роман. Жульету, контрольный спектакль, который у нас еще в большом гастроле будет. Давайте жульету сходу, чего таите. Сразу апогей, когда я в приняли убираю. Давайте, вы Ромео, вы Жульетта, давайте, я дам сладким. Я дам сладким. Извините. Отравилась Ромео, держи меня, мой маленький дружок. Очень лечить. Ой, ой, ой. Ой. Ну вот и все. Вот так вот. Ой. Ой. ой.